Время уходить, в сумерки ложаться И потоки душ верхний несут скитальцев Все молитвы к небу протекут сквозь пальцы Время новых песен, время расставаться Скажите ангелам, что нас давно не стало Мы ждали их, но скинули в пути Земных дорог на всех нам не хватало, мы так молились, но пришлось уйти. Простите, ангелов способ пусть наши души, Мы завещаем им остывшие следы, Земные грешники, нас не прощение души, И Бога взгляд упреком с высоты.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 нас не прощение души, И Бога взгляд упреком с ростоты.